По результатам исследований, чаще всего россияне путешествуют на автомобилях – 56%. Вторым по популярности видом транспорта является поезд – 24%. Самолетом пользуются лишь 9% опрошенных. Зато в зарубежных поездках этот транспорт на первом месте. 65% путешественников отправляются в дальние края по воздуху.